Друзья мои, всем привет! Сегодня очередной день и я решил провести небольшой обзор на нашей стройке. Что у нас здесь происходит и какие у нас дальнейшие планы. Итак, сразу хочу сказать, нам завезли материал. Материал для потолка и для пола. Это все, вот эти все коробки, это обошлось примерно, даже скажу, больше, чем тысяч рублей вот эта комната у нас вот эта комната там еще лежит плитка керамогранит для санузлов вот это все короче в общем больше чем 500 тысяч рублей вот это все нам нужно будет расположить уположить и сделать так чтобы это все у нас смотрелось красиво на нашем объекте то есть на потолке грильятта на полу плитка пвх ну, стены у нас в общем будет под покраску мы уже их подготовили и ожидается, в общем, покраска. Так, дальнейший. Дальнейшей у нас идет а, две комнаты. Это стерилизационная. Вот она у нас здесь. А здесь мы тоже начали уже укладку плитки. Плитка 20 на 20 на 30. А, приобретали в Leroy Мерлен. Это плитка шахтинская. Отдельно я хочу сделать о ней обзор, потому что то, что сделали мы здесь, Точнее, то, что как происходило это все, меня немножко поразило, потому что это плитка шахтинская. А, плиточники поймут, что с плиткой шахтинской работать не очень-то и удобно, поэтому о ней я сделаю отдельный обзор. Так, здесь у нас, в общем, санузел. Санузел у нас пока в таком состоянии, потому что я ждал, когда придет к нам люк. Люк пришел, вот он, размер 60 на 60, фирма т Очередной люк, который я устанавливаю на своих объектах, фирмы Деметра. Почему я выбираю именно люки Деметра? Потому что они очень удобны в монтаже и в дальнейшем в эксплуатации они не доставляют никаких неудобств. Их можно спокойно открывать, закрывать и, в общем, не бояться то, что вы сможете сколоть, сломать плитку, которая будет уложена на ней. Так, дальше. Я сейчас нахожусь в такой вот комнате. Это у нас комната для сотрудников. И вот в этом месте вот у меня тут две ниши. Первая ниша у нас будет здесь а, слаботочка, здесь будет всякие сигнализация, пожарка, интернет, все будет здесь. А вот эта вот маленькая нишка это у нас для а, автоматов. Так, вот это углубление, конечно, у нас изначально должно было быть зашито, его не должно было быть. Но так как заказчики увидели то, что здесь такого, вот здесь пространство, которое очень им понравилось и мы решили короче его оставить в будущем здесь будут находиться полки либо будет какой-нибудь шкаф в общем дополнительное пространство тоже не помешает кстати обратить внимание вот дверь балконная она стояла изначально вот здесь для тех кто знает как работает система пластиковых окон для того несложно снять и поставить дверь, либо окно на место. Поэтому изучайте, как это все работает, для того, чтобы во время ремонта вы могли спокойно снимать и устанавливать их на место. Потому что бывают такие случаи, когда окно, либо дверь, оно просто мешает, мешает работе. Поэтому проще ее снять, для того, чтобы оно не мешало, и спокойно работать. В общем, я снял дверь. она сейчас нам пока, в данном случае, не нужно. Поэтому, когда все завершится, я его поставлю на место. Но ну, балкон, как всегда, я сказал, мы вообще не трогаем. Вот там у нас пока лежит а, немножко мусора, немножко инструмента, ну, немножко всего. Кстати, вот а, здесь у нас стоят батареи. Батареи в скором будущем я уже установлю на место, поэтому они у нас пока еще стоят там. Так, ну, по коридору все у нас в том же виде пока. Здесь у нас будет а, декоративный камень, здесь у нас будет декоративный камень, а там все у нас будет под покраску. Кстати, краска во всех комнатах будет разная, будет несколько оттенков серого, от светлого до темного, ну, как заказчики решили сделать так, все в таком сереньком стиле. Кстати, вон там в конце коридора будет большое-большое зеркало, это будет визуально увеличивать комнату, но, ну, надеюсь, никто не, не подумает оттуда убежать или забежать, поэтому в конце коридора у нас большое зеркало. По этой стороне и по этой стороне у нас будет покраска, на потолке грильято, на полу плитка ПВХ. Так, ну в общем, в этой комнате у нас сейчас, в данный момент находится тоже склад. Здесь у нас наливные полы и плиточный клей. Ну там еще чуть-чуть штукатурка осталась на всякий случай. В общем, так, дальше здесь вот пока кипсокартон, он в скором будущем уже окажется на своем месте. И здесь комната, она тоже готова. Ее нужно сейчас отшкурить, подготовить под покраску, покрасить потолок в черный цвет. И можно уже в этом месте залить пол наливным и установить грильяту на потолок. Так, и кстати, кстати, такой момент. Вот смотрите, вот видите, здесь вот лежит такой вот ящик. Здесь вот у нас автоматы, здесь у нас счетчик. Вот это все, вот это все мы должны были уже давно установить вон туда. Вон туда мы должны были его поставить, но так как вот эта бюрократия с подписями, с бумажками, с заявлениями, это вообще очень усложняет работу, прям, ну, прям бесит. Дело в том, что нам нужно было перенести вот этот счетчик вот в этот ящик, а для этого нам нужен был мастер, который мог нам отключить электроэнергию. Он пришел, но управляющий компания данного дома, где находится этот объект, он просто не дал доступ в подвал. И, соответственно, мастер не смог протянуть провод по подвалу и вытащить у нас здесь, здесь, вот, в шахте, в общем. Вот. Сказали как. Напишите заявление на имени генерального директора жил Энергосервисом, потом они напишут на имя генерального директора этой управляющей компании, чтобы, в общем, они все вместе дали доступ нам в подвал. В общем, короче, затянулось это канитель уже сколько, на две недели, поэтому пока мы не, не сможем перенести этот счетчик сюда, вот сюда, мы не можем зашить этот, эту часть стены, соответственно, здесь не может произойти малярной работы, если не может, и всего лишь из-за этой бюрократии. Да, кстати, вот здесь у нас находится санузел, вон у меня там. А здесь у нас унитаз, здесь у нас временная раковина, импровизированная, здесь тоже у нас будет укладываться керамогранит на стены размером 60 на 60, но об этом я тоже сделаю небольшое видео. Так, ну и завершающий момент этого обзора, это у нас входная группа. Здесь у нас, в общем, Пока в таком состоянии. Здесь у нас а, гипсокартон. Он пока не зашит. Но он уже подготовлен. Его только нужно взять и пришить. Но ну, пока дело не до этого. Мы занимаемся пока укладкой плитки в санузле. Так. Ну и здесь, в общем, здесь будет у нас декоративная. Здесь будет декоративный камень. Вот. Так. Ну все, в принципе. Работы продолжаются. А я сейчас вот нахожусь вот у нас. Тамбур небольшой, этот тамбур тоже будет переделываться в будущем. Этот тамбур изменит, изменит свой внешний вид, и он будет больше, больше для того, чтобы посетители могли спокойно прийти, спокойно зайти, спокойно находиться здесь. Они а толпятся вот в эту маленькую закуточке. Где у нас сейчас? Где у нас сейчас лежат очень много мешков для мусора? Это, кстати, уже вторая партия. Первую партию вывезли давно И сейчас, в общем, пока как-то так. Ну что ж, на данный момент у меня все. Обзор завершаю. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было немножко понятно, что тут будет, а, что тут будет происходить и какие у нас в будущем действия ожидают. Так, ну что ж, а, все работы, которые будут производиться на данном объекте, я буду выкладывать по мере поступления новой информации. Буду компоновать ролики в одно тематическое видео и уже вкладывать на канале. Поэтому ждите, подписывайтесь, лайкайте. И до новых встреч на новых видео. Всем пока.